Всем привет! Сегодня будем готовить традиционное греческое блюдо мусака. Вариантов приготовления его множество. Я хочу вам представить свой. Для приготовления мусаки нам потребуется 1 килограмм баклажанов, фарш говяжий 500 грамм, лук репчатый одна штука, помидоры 300 грамм, твердый сыр 30-50 грамм и соль, перец по вкусу. Для соуса нам необходимо сливочное масло 40 грамм, мука 30 грамм, молоко пол литра, твердый сыр 200 грамм и соль по вкусу. Для начала нарежем баклажаны тонкими ломтиками, сложим их в глубокую миску, слегка посолим и оставим минут на 30, затем промоем и обсушим от воды. Сейчас нужно снять с помидор кожуру. Для этого делаем крестообразный надрез на каждой помидорке и опускаем на одну минуту в кипяток. Затем перекладываем помидоры в ледяную воду и снимаем с них кожицу. Лук и помидор режем кубиками. В сковороду с разогретым растительным маслом выкладываем нарезанный лук и обжариваем на среднем огне, периодически помешивая до мягкости. Затем добавляем сюда фарш и немного обжариваем, а после выкладываем помидоры, соль, перец. Все тушим на среднем огне, периодически помешивая до полного испарения жидкости. Обжариваем слегка на сковороде баклажаны. Готовим соус. Для этого растапливаем сливочное масло, добавляем муку и хорошо перемешиваем. Аккуратно вливаем молоко, интенсивно размешивая, чтобы не образовались комочки. Доводим до кипения и кипятим 1-2 минуты. Соус должен загустеть. Солим и выключаем огонь. Кладем в соус одну ложку сливочного масла и сыр и все хорошо перемешиваем. для запекания выкладываем слой баклажанов сверху ровным слоем фарш на фарш в соус затем снова баклажаны фарш и соус сверху заливаем все соусом и посыпаем сыром запекаем примерно минут 30-40 до румяности в заранее разогретой до 180 градусов в духовке готовую мусаку вынимаем из духовки и оставляем минут на 15-20 затем можно подавать Греческое блюдо мусака готово. Попробуйте и вы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного аппетита!